все подходят, да? <смех> почти угадал <смех> я так и думал <смех> <Сейчас>. <смех> да ужас больше не с нами всем привет с вами я cartoon games и сегодня мы начинаем заново проходить игру 60 секунд извините что меня так долго не было потому что у меня были перебои с интернетом Плюс не было не во что было поиграть, но я вспомнил про такой звук как 60 секунд и решил ее переснять, потому что на самом видео у меня был некачественный звук и привив какая-то да. Так что давайте начнем классика выживания. Она нормальная пойдет От бомбе я пробовал играть даже... Ну... Не очень... Так... Тины не забыли, поэтому на походы Сразу определимся, чтобы потом не страдать На походы будет ходить Мэй Джейн Так что... Вот... Я запасы пока раздавать не буду Только на третий четвертый день если И понемногу Потому что экономить надо Выйти в пустошь мы долго не сможем, поэтому мы будем экономить. Где-то к 15 дню мы только сможем выйти, я точно помню. Сейчас не лучшее время и место, чтобы строить планы на будущее, но мы не можем не думать о том, чтобы мы могли сделать в этой ужасной ситуации. Наш дом все еще стоит, или мы должны переехать в какую-нибудь заброшенную дыру, как Торонто. Не знаю. Радиация. Так. Может быть перед не такая уж и плохая идея. Может мы познакомимся с новыми людьми, заведем новых друзей. Конечно по условии, что кто-то еще жив. Так. Так. Сегодня ничего страшного, Не все нормально. Психологически Психологическое состояние у них не такое хорошее, какие-то рисунки не странные. Ну ладно. Так. М -м, никто ничего не хочет, то а ладно. Так. Не, нет. Неудивительно, что мы начали сплыть за какой-то ревунды в таком маленьком про пространстве. Если мы не прекратим, то это может плохо кончиться. Застрелитесь. Ружья у вас нет, но покровно есть. День третий. Так, сейчас быстренько начинаем все пролистывать, потому что тут все одинаково. Почти. Так. Эта пустая вода нам надоела уже до чертиков. Далорс мечтает о чашке кофе, настоящего американского кофе, от которого пяти... от пяти чашек, которые тебя по-прежнему клонит сон. Но где достать его? Кажется, лю, любимая забегаловка Далорес находится, ну или находилась в пае кварталов отсюда. Может, нам, нам стоит отправить кого-нибудь за кофе? Только кого? Кого? Кого? Кого? Далорес. Хочешь кофе, иди за кофе. Кто тебе мешает? Сдохнешь, я не виноват. Так, отлично. Нам удалось ржиться полным кофейником. Правда, он остыл и странно пахнет. А у нас нет ни сахара, ни молока. Но что поделать? Все лучше, чем безвкусная обученная вода, которую мы и так каждый день пьем. Кофе там было всего на пару чашек, которые мы выдули за считанные секунды. Теперь нам море по колено. Ближайшие 5-10 минут точно. Да. Ну, кофе лучше, чем вода. Обожаю кофе. Так. все нормально. Так. <клес> мы, обсужили... а, мы обсуждали, каким будет наш первый обед без томатного супа в меню. Когда услышали какие-то какие крики на поверхности, оказалось, что это кричала группа уцелевших оборванцев. Они представляли собой жалкое зрелище. И предсказуемо. Просили о помощи. Они попросили нас поделиться чем можем. Водой, едой и, или медикаментами. Так, ну еду у нас много, пускай одну баночку дам. Я знаю, что они мне, типа, ничего не дадут за это, но... Я не знаю, пускай. Наши гости расплакались, когда мы поделились с ним запасами. Не для того мы жили... Для того мы пережили конец света, чтобы не нас удушили в объятиях благодарные беженцы. Это вполне возможно, не сомневайтесь. К нашему счастью, они решили продолжить свой путь в безопасности до заката. Они уже собрались уходить, когда один из них подарил нам радиоприемник. Нам ничего не оставалось делать, кроме как принять подарок, и вскоре они ушли по обломкам. По обломкам, помахивая нам на прощение рукой. Нихера себе. Я получил радиоприемник, которого у меня не было, всего за одну банку супа. Вот что значит не, шить, не жалеть о своих решениях. Так, эти два толстяка хотят пить. давайте ничего не хочет. Короче, жизнь налаживается. У меня есть радиоприемник. Это хорошо. Это прекрасно. Так, ха, видали? Мы уже развели собственный сад. У нас на стенах растут большие грибы. Э, ну что, устроим грибной пиль? Идите нафиг. Глюканы еще не хватало поймать. Так, Чё там. А, мы хоть и голдые, но есть вещи, которые на, мы бы никогда не сели. Например, грибы, растущие на стенах. Вот, как-то лучше. Нехер жрать галлюциногенные грибы. Так, <с Porter> пока мы играли в игру, назови, что больше всего ненавидишь, не раз выпало имя нашего соседа. Мы вспомнили, что у этого больного... А, болвана в гостиной ставил сейф И нам всегда было интересно, что там хранилось Может пора наконец это выяснить Если так, то Кому выпадет честь Обчистить дом нашего Заклятого врага Мэй Иди нафиг, тебя не жалко Все, Нормально с тобой? Забравшись в дом к ней к Неду мы обнаружили, что из-за ядерного взрыва сейф открылся сам. От его содержимого почти ничего не осталось. Хотя, что-то нам все таки удалось оттуда вы... Вы... выудить. Неда мы так и не нашли. Похоже, он погиб в муках, получив смертельную дозу радиации. В общем, денек удался на славу. Лучший враг сдох. И оставил в наследство бутылку воды. Отличный. Отличный день. Так. Не, нет. Так, пока у нас есть запас еды и воды, мы, конечно, можем сидеть в заперти, но рано или поздно придется отсюда выйти. В таком случае, хорошо бы сразу направиться в какое-нибудь безопасное место, а не искать приключения за свою голову. У нас есть одна надежда на наших отважных солдат, которые придут и заберут нас в надежное спрятанное место и обеспечат всем необходимым. Государственное убежище у Тими... Государственное убежище. У Тими были комиксы об этом. Так что мы свято верим, что это правда. Все, что нам нужно делать, это связаться с военными. Ну вот смотрите. Если я сейчас... Попробую связаться с военными То возможно Они сломают радио э -э Я не думаю, что есть Эти придурки могут Сломать радио Пожалуйста, не сломайте Ради всего, что есть на свете, не сломайте Вы его вообще-то выкарабливали На одну банку супа <связано> <связано> <связано> Облегчение мы связались с ними, армия уже близко, и она спасет нас. Все, что нам нужно делать, это сохранять спокойствие. Военный с нагоняющим скуку голосом очень на этом настаивал. Помощь уже в пути. Нам остается только ждать дальнейших указаний и поддерживать радио в рабочем состоянии, что у нас, скорее всего, не получится. Да что же это за звуки, они доносятся из-за стен? Они сводят нас с ума, что-то идется по вентиляции Рассрабьтесь, сделайте глубокий вдох Нам нужно успокоиться, чтобы не разнести целое убежище Нужно заняться чем-нибудь расслабляющим И забыть о шуме У меня нет ни карт, ни шашек Ясно Сейчас ума все подходит, да? Почти угадал. Я так и думаю. Даораз больше не с нами. Разговаривает. Больше с нами не разговаривает. Земля вызывает. Даораз как прием. Скука может быть привести к разным последствиям. Она может довести до очень темных действий. Уж мы это знаем. Да это не скука, это по стенкам кто-то лазил, табуретки двигают, человек с ума сошел. Ясно. Голод. Голодный, сумасшедший человек. Это мы уже читали. Ай, я попал. Ладно. так давайте наверно заканчивать да да всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал и всем до след до встречи в следующей серии и всем пока пока